В следующем видео мы рассмотрим с вами материал, который мы используем для дизайна ногтей на наших клиентов. Это будут камефубуки и стразы. Давайте начнем с камефубук. Вот, посмотрите, какой у нас обширный материал. Сколько много разных цветов. Разные камефубуки по цвету и по своему составу, и также по форме. Вот, посмотрим некоторые из них. Смотрите, у нас есть абсолютно разные Варианты по цветовой гамме тоже разные и по форму и размерам они тоже абсолютно разные. Вот, например, сейчас я вам открою розовенький цвет. Можете посмотреть, здесь только розовые, более мелкие и крупные. Вот таким добавлением там блесточки такие внутри маленькие, если вам видно, как от мишуры вот переливается. А есть, например, такие, как здесь синенькие посмотрите вместе с салатовым они разного цвета в одной баночке и разного размера и там еще такая мелкая мелкая как пыль немножечко внутри вот, смотрите, она такого серебристого цвета а сами в салатовые вместе, ну вместе такие желто-салатовый с голубым и синим все переливается разного цвета, вот допустим розовые вместе там с салатовым, желтым, вот примерно одинаковые кажется, да, но на самом деле абсолютно разные, вот можете посмотреть, хорошо, когда в одной баночке есть и мелкие, и крупные, то есть это очень удобно сочетать, когда делаешь дизайн, они уже как бы и по цвету, подобраны и по размерам, то есть где-то нужно положить более мелкие, где-то более крупные, поэтому это очень удобно. Вот э, в этом наборе они вот лежали все в одном наборчике, вот эти цвета, вот в такой же баночке, как вот эти. То есть очень удобно, что сразу есть и мелкие, и крупные. Вот здесь, например, в одной баночке встречаются тоже сразу разные размерчики, То есть и совсем маленькие, и более крупные. Здесь уже больше цветов. И фиолетовые, и черные, и голубые, и синие. Вот можете посмотреть, как это все появляется. Даже такие розоватые немножечко. Вот разные такие. Вот этот цвет тоже очень красивый. Вот можете посмотреть. Такой малиново-розовый с сиреневым. Цветов у нас много. Вот такие же салатовые. Посмотрите, салатовые вместе с желтым и такие вот белые. Такие прям весенние оттенки. Муфуоки часто используются в дизайне ногтей. И у нас также их мастера часто используют. Можете посмотреть. Сирений, такой сиренево-фиолетовый оттенок. Все камефолуки, которые у нас здесь, они абсолютно из разного материала сделаны. Вот эти вот больше мне напоминают ну, как конфетти, да? А вот, например, вот эти, которые вот в такой вот у нас коробочке, они сделаны ну, из такого материала, как, ну, как мишура новогодняя, можно сказать. Сейчас мы откроем с вами тоже посмотрим. Вот такая вот коробочка очень удобно то что коробочка пластмассовая то есть вы возьмете любой удобный любой для вас который нужен оттенок и потом просто также обратно аккуратно сложили в баночку закрыли и это никогда не рассыпется не потеряется то есть таких вот баночек очень в коробочках удобно хранить вот даже допустим если я несколько возьму разных допустим из одной коробочки, из другой. Вот посмотрите, как они отличаются. Допустим, я взяла, ну, чисто белого нету, вот такой, только серебряный. Поэтому вот даже вы можете увидеть, здесь сейчас различия. Здесь они прям мелкие-мелкие такие, переливаются. И здесь вот внутри, даже если вы увидите, там такая как пыльца есть. Здесь же нет, здесь просто они абсолютно одинакового размера в этой баночке серебряной и просто переливаются. Такие они прям крупные довольно можно сочетать и с этими будет очень красиво смотреть с любым оттенком вот сейчас я вам открою сможете посмотреть вот видите такие прямо они крупные то есть вот в этой баночке коробочки они все такие они все одного размера просто цвет разный давайте посмотрим вот синенький цвет Красивый синий цвет здесь. Многие любят дизайны, вообще любят синие ногти, и поэтому дизайн в синем цвете очень пользуется большой популярностью. Вот можете посмотреть, какие здесь красивые. Вот прям все блесит, переливается. Цвет. Ну вот можете посмотреть такой оранжево-золотистый. И розовые у нас здесь есть. Вот они, видите, как отличаются. Вот даже если взять синий и голубой, вот видите, какие эти меленькие. И какие эти крупные. Ну, удобно то, что вот в баночку взял потом все в коробочку и сложил. Вот мы используем для дизайна такие камефудуки. Есть еще вот такой вот у нас баночки. Ярко-ярко-малиновые, малиново-розовые Такие. Смотрите, они в форме ромбиков. эти все были кругленькие, там побольше, поменьше размерочком. То есть здесь они просто, вот можете на крышечке, если там плохо видно, то на крышечке вот они просто, смотрите посмотрите, в форме ромбиков. Уже порезанные меленько. Полная баночка. И такой вот цвет очень красивый, насыщенный, яркий такой цвет не теряет даже если очень долго носить такой цвет и останется пользуется большим спросом камефубуки черно-белые смотрите вот какие они у нас здесь красивые мел мелкого размера они у нас здесь вместе там белые с черным и с серебром вот переливаются прям вот шикарно также еще называются домино Камерфубуки мы используем для дизайна. И давайте с вами еще рассмотрим сейчас стразы, которые мы используем в дизайне. Некоторые мы вам сейчас покажем. Посмотрите, вот такие вот стразы, тоже меленькие. Черные с золотом. Белые, белые переливаются, вот если вам видно будет, разного оттеночка, там розоватые, голубенькие, серебряные, они просто сами по себе они белые, но у них разный оттенок, то есть они вот играют прям на цвету. Здесь разноцветные и здесь у нас розовые с таким, с голубым и с сиреневым вместе, они довольно мелкие, продаются вот в такой вот упаковочке. По одной штучки уже отсюда взяла чтобы вам показать тоже удобно хранить убрали в упаковочку и цвета сразу здесь видно давайте откроем покажу вам вот можете посмотреть они такие прям тверденькие тверденькие вот на кристаллики довольно мелкие Помимо этих, у нас еще есть вот такие стразы в серебряном цвете. Вот они в такой упаковочке. Здесь они уже в этом пакетике, они и крупные, и мелкие. Но они здесь одного цвета. Вот могу вам показать. Можете посмотреть вот в одной упаковочке. Вот так Вот здесь и крупные, и мелкие это вот обратная сторона вот видите если вот посмотреть то они вот в одном пакетике и крупные и мелкие но они все одного цвета серебряные в серебряном цвете также очень красивые стразы вот такие э, сине-фиолетовые и здесь также уже в комплекте там внутри золотистые и крестики и кружочки Золотистые вставочки, даже цветочки есть, вот. но они такие объемные, прям они довольно большие, такие вот можно тоже посмотреть, вот, если видно, ну прям такие яркие для какого-нибудь особого дизайна очень красиво также в цветах смотрится добавлять вот эти вот стразы, когда делаешь цветы. Либо mm -hmm, геометрии красиво смотрится. Также еще у нас есть вот такие стразы ярко-оранжевого цвета. Они переливаются золотом. По размеру они практически такие же, как и вот в этих баночках. Просто лежат в таком вот пакетике. Вот мы с вами рассмотрели камефубуки вместе со стразами. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!